душа пустой сосу, когда то в нем вино играла. И даже через край прискала, теперь в нем капли не найду. Ты сам поймешь однажды Губами с жадностью прильнешь Но не напившись прочь уйдешь И будешь умирать от жажды Yeah. Yeah Пусто накрашены губы, загадок грустно. а Обыкновенная трата чувства утра. Раз улыбается, не было и утра. Чаще с мажора и реже с минора. Мудро. Разгладят мощины асфальта Завтра фальши не будет, не смею Альтом, флейтой выплакаться сумею Из непросохших звуков мелодию строю Скрою Припудрю лицо нелюбовью, Сердце закрою пусто. Густо накрашены губы заката, Грустно. В это воскресенье ко мне на день рождения привели муму. <музыка> Зачем ко мне муму? Умом я не пойму. Лицо касать мну, не приводи муму. Всех она достала, даже не устала И всем нам показалось, что привели чугу зачем ко мне чугу? Умом я не пойму Лицо в досады Не приводим Липает, это напрягает Ну прямо собачонка Февочка муму. -му. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму Лицо просадим, ну Не приводи, маму. Грух силен и грязен, но взгляд его так ясен, он привел муву. <музык> Зачем ко <-то> мне муму? <музык> Умом я не пойму. Лицо в носа дымну, неприводим Пусть будет так, пусть лето на дворе Тепло в душе, приятное ожидание Пусть будет так, я вспомню в январе Той теплоты, приятное дыхание Пусть будет так, я вспомню в январе Той теплоты, приятное дыхание Пусть будет так, восемь, тишина Пусть нежна вон так от а Пусть будет так и будет внесена, Единство нить знакомую картину, Пусть будет так и будет внесена, Единство нить знакомую картину, Пусть будет так, как пели до меня. Но разве ставят годы откровения? Пусть будет так от этого огня. Возьму и я искру вдохновения Пусть будет так от этого огня Возьму и я хоть искру вдохновения Когда из черепов собратьев убами в крови пили мозг И разум предали проклятию В ночи при грозном свете звезд Мой вариант ⁇ Let it be ⁇ Ты с добрыми друзьями Рядом, когда, всегда Есть деньги на кабак И все девчонки Целят важным взглядом Будь счастлив И скажи, пусть будет так И скажи, пусть будет так. И если бродят Молодые силы Красив, ты весел, Очень не дурак. Все впереди, далеко до могилы, будь веселый, скажи, пусть будет так. Все впереди, далеко до могилы, будь веселый, скажи, пусть будет так. Тогда поймешь, что полон мир обманом, что пусто все, а спереди лишь мрак. Пускай глаза заволокло туманом, будь сильным, смей сказать, пусть будет так. My glazer Я же по Надо им Мы живем как в разных странах, Ты в своей, а я в своей. Мы с тобою постоянно Друг от друга ждем, на безудержную радость, только где же ее запрятать эту подлинную сладость, только как ее покинуть? на рождение надежду зубы стиснуть? Закат всегда давлеет над восходом. У изголовья рождения встала смерть. Здесь на земле мы только мимоходом. Но как же много хочется успеть! В первом ранге И балерина, и поэт Стихи рождают без помара В газете был ее портрет Хватает времени на марки Зимой на лыжах, на коньках, а летом на свинье в колхозе, на мотоцикле и ослах, на чем еще на паровозе. Так это кокоду, мужчин меняет, как перчатки. Я больше слов не подберу, тут нужно полкило взрывчатки. не Слезами прощальными дождем была мы так. А, а, а. Кладбище молчаливо и тихо в осеннем лесу. Лишь сапоги выстукивают, несут, несут, несут. Корабли землей забросали Устало сказали конец Теперь далеко от прямозглой осени Холода близких сердец э -э -э -э. Отпивал ее ветер Старался один как мог На свежей земле Белой отметиной брошенный чей-то плато. О! А кордуем Тысячи смешал Вонзились в сердце Истекая ядом Но я не плачу Не могу умножать Что нет любимого со мной Взял бы меня на руки легко Унес из этого ночного. Только появление его Куда бежать от музыки Словно снится это сгоряча В бессилии я разжимаю пальцы Твое лицо, как маска палача Из темноты все пристальные пялится. Куда бежать от музыки, куда, куда бежать от музыки, куда, куда бежать от музыки, куда, Куда бежать от музыки, куда, куда? Хотел пройти через Россию, как когда-то странники пешком шли полураздетые бассейны. Добавляясь поданным куском Без башбы, без стона и проклятия Лишь с молитвой громкою в душе Говорили просто люди братья Нету счастья в проклятом гроше Нету счастья в серебре и злате Если не насытая душа делай не велики Тебе не хватит, будет жалко, медно, хороша, <связывается> <наша>. истребитель, <Корость> в <связывается> человеке. человек был создан для любви, с ним построишь храм в себе навеки. храм стоит лишь на крови, Воеводы шибко летали, Мили, нос грели, в срубах жгли, Люди голодали, умирали, но любили, верили и шли. I got Зашли, все стало каждый в. Вы... Отчтение всяких книжных врагов Смотри, Смотри, какой, какой ты весь замызганный хотя но открой, пол, открой пол, дурак Открыл курю огни на пристани Ворочается жидкий гроб И дождь и не щелкает полы Ушла романтика с И тихим шелестом А сойдешь так прямо под откос. Ой -ой -ой. Ой -ой. Ой -ой. Ой я обречен вести огромный возник Мерцает глаз зеленый светофонный Лечу вперед под стоп своих колес Есть скорости губителя Пусть черный, загорченный, но экспресс, А покат гостак схламбуты на